Когда человек говорит, у меня панические атаки, депрессии и так далее. Я обычно говорю, а вы знаете, что в большинстве своем у людей, у которых появляются панические атаки и депрессивные эпизоды, у этих людей в большинстве своем есть гипофункция щитовидной железы. И вот если человеку начать давать в этот момент йод или йод, содержащие продукты в более повышенном количестве, то этого человека вновь восстанавливается его нервное состояние, вернее его спокойно, вновь восстанавливается его спокойное состояние, он лучше себя чувствует. Очень часто одно из симптомов появления у человека страха, панических атак, депрессии заключается в том, что не хватает йода, но дело в том, что если провести исследование щитовидной железы и провести исследование на наличие, допустим, там, тиреотропного гормона 4 или тиреотропного 3, или аутоиммунной периоксидазы, а, ну или АТТПО, или какие-либо другие провести исследования, то они очень часто могут быть в норме, они-то в норме. А вот йода не хватает почему-то. И что нужно делать? Нужно начать принимать йод, содержащий продукт. Йод, содержащие продукты могут быть в минеральном комплексе, но его нужно принимать в достаточно большом количестве. Либо попить в виде люголя там по 10 капель на столовую ложку молока там 1-2 раза в день. Так безопасно.